Не хватало там, по, по машине царапины неудачная рулежка соседей. По появились царапины от неудачной рулежки соседей. Машинка. Твою мать. Что не В далеком 2012 году я купил машину у одной вдовы. Volvo V70 Универсал. Сделанный на базе Вольва с 60 седана. Машину взял недорого, всего за 200 тысяч, что по тем временам особенно недорого было. До этого машина, пока оформлялась наследство, простояла где-то год во дворе. Ее начали разворовывать, были отломаны зеркала, царапины по кузову и так далее. В общем, пошли какие-то следы вандализма. В машине не работало ничего. Многие вещи, точнее, не работали. Заведя прогрев машину, загорелась гирлянда ошибок на панели приборов не работал кондиционер а так как машина черная и это было летом 2012 года лето было очень жарким машина черная и... я начал восстанавливать и начал именно восстанавливать с кондиционера в плане дизайна этот автомобиль повторяет дизайн, внешне он похож на Volvo S80, появившийся двумя годами ранее, с 1998 года он пошел. Но отличие есть, например, стекла-фар, здесь они цельные, так же как у S60, а у Volvo S8 здесь будут составные, поворотник будет идти отдельно. То же самое касается таких мелочей, как зеркала, двери и так далее. Здесь эта машина совместима с Volvo S60 кузове седан у нас на тесте переднеприводная машина полноприводная версия называлась volvo v70 xc xc означает cross-country окрестности деревни ну или пересеченная местность перевод с английского В дальнейшем volvo почувствовал популярность данной модели полноприводной выделила отдельная Отдельную модель выпустила Volvo XC70. v 70 переднеприводная приводная, так и осталась переднеприводной. приводной К слову, она никогда в нашу страну не поставлялась за счет более низкого клиренса. Она просто по нашим дорогам очень тяжело ездит, вечно цепляет. К слову, этой машины там даже лично я у нее отрывал глушитель, банально переезжая какую-то кочку. У меня пальцы замерзли уже не нажимают. Да ладно, давай, если Самая веселая в этой машине находится вот здесь. Здесь находится пятицилиндровый турбированные двигатели на 200 лошадей. За счет того, что здесь турбина и это бензиновый двигатель, он настолько сильно разогревается, что у него даже вот видно капот начал менять свой цвет постепенно. И попытки вот полиролью убрать ничего не дали. Помимо того, что капот меняет цвет, хотя здесь стоит шумка, все это же Volvo, здесь очень сильно от этого страдает электроника. В частности, здесь не работал блок АБС. Сейчас я открою капот, покажу это все. Здесь упоры. Блок находится вот здесь вот. Сейчас я его покажу. Блок управления я вот так вот вскрывал его, вытаскивал и менял, перепаивал внутренности. Но толку это не дало. В любом случае, пришлось менять. В машине, помимо того, что для безопасности есть вот такие вот большие плечи, у нее еще есть встроенная система защиты от бокового удара. Называется SIPS. Видно будет. Вот здесь она надпись. Вот здесь вот. Я попытаюсь ее под другим углом показать. Это помимо того, что вот здесь утолщение такое, еще внутри двери идут мощные брусья. При ударе они как бы, ну, такая клетка безопасности. Данная машинка у нас хоть вся и в коже, но имеет механические регулировки сидений, подъем, опускания спинки и так далее. Другой интересный момент, который хотел бы обратить внимание. В машине много подушек безопасности. Но они все имеют ограничения по сроку действия. Январь 10 года, соответственно, надо ее в теории менять. Так. Следующий момент. Спасибо, Леша. Так. Влажность осветки для оптики. Здесь есть такая вот еще вещь очень полезная, если вы человек семейный. Это встроенные детские сиденья. Здесь и с другой стороны также. Очень удобно, не надо с собой возить бустер и прочее. Всегда в любой момент можно ребенка посадить. И он будет сидеть тут вот рядом. Еще какой наоборот. Ну, помимо того, что сиденье складывается два к 3. Себе еще помню, как это делалось. А, вот здесь, здесь такой регулировочка, сдвигаешь. Она падает. В спинку встроена вот такая вот сетка для собак. Она идет на все сиденье, чтобы собака не засовывала морду в салон. И это все крепится вот здесь вот на ответную часть. Чтобы понять, какие модели есть на вождении, сяду в машину. Так дверь, чтобы хоть как-то согреться. Все в машине можно в да? Можно увидеть это вот по... по кнопкам на руле. В данной ситуации это круиз-контроль, встроенный телефон и регулировка громкости магнитолы. И второй... Так, сейчас, конечно, ничем не вытащим. Это, это вот ряд этих кнопок. В этой машине... Судя по всему, для продажи из Германии специально воткнули кучу кнопок, но работают только первые три, потому что кнопка Blizz, она пошла в других моделях. Сейчас, подправь. Леша, прости, выдернул твое. Складывание зеркал и подголовника, они здесь не активны. потому что этих моделях тогда физически их не было. Да, и Хворя выпускала данную машину хрен знает сколько лет, но ну, в дальнейшем они появились, и кто-то умный, чтобы продать автомобиль, взял воткнул такой длинный ряд. Ну, когда покупал у меня эту машину, новый хозяин, Но он этого не знал, он просто купил машину, ему понравилось состояние. Опять-таки Опять же, маг... блок телефона, магнитолка, кассетно-дисковая, ну, в основном здесь, конечно же, радиус уже. Здесь даже можно докупить в ней пульт, окошко эко -приемника. Раздельный климат, выставляете температуру на право-лево, и она поддерживает ее. Кнопка есть подогрева сидений, но здесь вот тоже физически нет. Нету проводки внутри. Я снимал сиденье, специально в время искал. держите э, обогревы все? Ну, разумеется, кожаный руль. Кожаный набалдачник КПП. Так, сейчас покажу. Всякий там хлопьевник всевозможный. Монетница. Подлокотник двойной. Да, трубка. Если вы хотите не по громкой связи разговаривать. А. Кстати, телефон от Nokia. И... Сейчас. Он здесь показывает телефонную книгу, правда, на каком-то там шведском языке. В машине есть электрический люк да, со шторкой всевозможные подсветки индивидуальные подсветки. И прочее зеркало с системой самозатемнения по-моему, он например, тормашками у него висит как мне кажется поэтому и потекло Но оно, оно тут, тут немножко, не если не знаю, видно, видно, видно не видно, видно немножко потекшее разумеется, в этой, в этой машине, машине есть подсветка с зеркалами все, все навороты, которые соответствуют большой уважаемой машине Из этих трех кнопок, которые здесь есть Это отключение сигнализации, датчика объема Если в машине оставили ребенка или собаку Датчика объема находится в крыше Блокировка задней дверей, чтобы дети не могли открыть изнутри Просто нажали одну кнопку и все, задние две двери ну, видать, кто первый покупатель этой машины, кто заказываю, был большой семьянин. И DSTC это система стабилизации, которая this this действует this this на все четыре колеса. ESP this действует this только this на первые два колеса. Если пробуксовывает один, включается второе. ABS подтормаживает пробуксовавшее колесо, чтобы перебросить момент на второй через дифференциал. TSC уже на все четыре колеса следит. Я оставил эксперимент, когда перепаял тот блок, который показал. Я по снежной дороге разогнал машину резко, дернул рулем. Кнопка, эта система была включена, машина пошла немного боком, но ее по диагонали начала оттормаживать, выравнивая машину. И как бы машина стабилизировалась. Очень забавная функция, но как бы на безопасность очень сильно влияет, особенно если учесть, что машина очень... Длинная и большой базой Вот мы сели в машину, мигает лампа, пищит, пристегните ремни, печка работает на полную, сосулька в моем лице понемногу начинает оттаивать, ну что, поедем покатаемся, включаем драйв, хочется сцепление выжать. После автомата я все время забываю нажимать сцепление. Так, фары включаем. А, пары включены. Что это Газель хочет? Газель как-то не совсем адекватно себя ведет. Купил я машину, как рассказывал, как уже говорил, за 200 тысяч. И менее чем за год вложил еще 150. Это если учесть, что это курс был до... 2014 года доллар когда стоил в районе 30 рублей как-то необычно овал здесь идет мой коллега алексей купил ее через год примерно продал ее потому что я купил квартиру нужны были деньги на ремонт я уже продавал все что есть чтобы да, добить да. закрыть ремонтные работы, потому что машину можно заработать и купить со временем, а жить в полуразрушенном жилье не очень приятно. Леша купил машину и буквально в первый же год вложил еще 150 тысяч. Я менял всю подвеску, салентблоки, пружины, амортизаторы, потому что машина была действительно очень низкая. Буквально первый же месяц я заехал в какую-то ямку и разломил пополам глушитель, мне его варили, поменял я тормоза, прошелся по электрике, АБС этот сделал злосчастный, там паял навыки пайки, школьный кружок умелые руки пригодилось. Далее, когда Леша купил, у него... Душа более щедрая, он разошелся, ему прогорела прокладка, например, в головке блока цилиндров. В процессе замены при сборке обратно выяснилось, что проводка вся в трещинах, и при включении она просто искрит. Пришлось искать вот часть моторной косы, которая идет на форсунке и так далее. Колхозить ее со старой проводкой Паять, собирать и так далее Далее лопнул радиатор Обычный радиатор Лопнул верхний патрубок Все это вытекло, все там пар, дым И так далее Проблема была с рейкой Но она была своеобразная Вот только куда-нибудь приедем Леша поменял рейку Симптомы какие были Заводится на холодную, она нормально. По мере прогрева руль становится тяжелее. Поехал к мастерам. Мастера говорит, мы говорит, видим, говорит, вот смотрим на машину и понимаем, что у тебя говорит, здесь не родной насос гидроусилителя. Он находится, к слову, сверху. Тебе надо его поменять. И тогда у тебя все наладится. Леша пошел, потратил там 10-15 тысяч за этот насос, заказал новый, поменял, ничего не изменилось. Поехал опять к мастерам, мастера там репу почесали сказали, Сейчас пропустим машинку. Мы говорит, поняли, говорит, что все дело в рулевой рейке. Рулевая рейка на тот момент стоила относительно недорого, в районе 20-25 тысяч. Нашли самый дешевый вариант, купили рейку, поменяли, ничего не изменилось. В принципе, так и, так и Нет, меняет... Проблема оказалась в треснутом бачке гидроусилителя. Вот он насос сверху, бачок гидроусилителя поменяли, цена вопроса полторы тысячи рублей, все заработало. Получается, мастера чинили методом тыка. Зато осталась запасная рейка которая, может быть, когда-нибудь пригодится. Рейка идет только на дорестайл Это машина 2000 года. Дорестайл с 2000 по 2003 год. С 3 по 7 машина внешне такая же, но рейка уже другая. В этой машине стоит так называемая мультиплексная шина, коншина. Что это такое, можно показать вот на примере вот этого датчика переключателя света. Здесь 5, 6 позиций, включение габаритов, фары, яркость подсветки, подъем опускания пучка фар и противотуманки передние и задние. Но при этом, не знаю на большой комплекс, ну, как бы, куча переключателей, из нее выходит всего три провода. Плюс-минус и шина данных. К слову, в один момент этот... Блок начал глючить, я вскрыл, там всего одна плата, одна микросхема, залил флюсом и погрел строительным феном аккуратненько, чтобы не расплавить пластик. Все, после этого уже сколько лет она работает нормально. Просто внутри всех этих плат образуются микротрещины, которые из-за перепадов температуры, холод, зима, там, жара, летом и так далее, начинают появляться микротрещины. В если все пропаять, привести в порядок, она заново начинает работать. Ну, не всегда. Вот блок АБС показал то, что восстановить такое нереально было. Пришлось покупать новый, потому что платы еще имеет иногда несколько слоев. И не всегда сможешь залезть до нужного слоя, не разрушив насмерть предыдущие. Для диагностики всей этой системы у Volvo есть своя внутренняя программа. Есть свой специальный шнурок. Программа называется Vida, шнурок DICE да? Комплект называется Vida DICE Сам этот шнурочек Только сейчас заметил э -э Мужик да. по встречке выехал и встал в эту сторону От греха подальше, подальше таких подальше, дебилов подальше. Поехали Шнурок этот сам не дешев, в один момент, да, тоже не проедем, так да, Кирпич? Шнурок, шнурок этот не дешев, шнурок э -э, в благополучное время стоил, по-моему, в районе 30 тысяч, э -э, плюс к нему очень дорого стоила эта программа. Ну, понятное дело, что программу можно найти пиленную в интернете, но ее недостаток, она работает, я могу ошибаться, под определенные версии XP и 7 Десятку, Десятую винду я не уверен, что она понимает. И люди, которые покупают эту программу, они отдельно под нее покупают ноутбук, потому что она несовместима там с кучей дополнительных программ. там Если стоит Skype, все, она работать не будет. Teamviewer не будет работать. Еще и так далее. Куча программ, которые она... Отказывается работать, коннектится, пишет, устройство не найдено и так далее. Я купил себе такой шнурок, помучился с его подключением, плюнул и понял, что дешевле пройти по 1000 рублей. Подключение стоит порядка 1000 рублей. у Даже не официально сосканировать ошибки этой программы. Да, если на Ford допустим, можно найти там И за 300 рублей считают ошибки Но на Ford шнурок стоит там Тысяча, полторы, две тысячи В зависимости от навороченности шнурка То здесь ничем не подключишься Только оригинальная, оригинальный DICE Ищи его и так далее Есть китайские клоны Но очень много этих клонов Которые буквально подключаются один раз Один раз подключил Считал, второй раз включаешь Клон умер Клоны бывают даже заточены под определенную версию, которая идет с оригинальным диском. Да, вот если ты потерял диск, все, этот клон уже не будет работать с интернета, качай, не качай. Такая заморочная система у Volvo. С другой стороны, эта программа, в отличие от фордовых программ, она не только, вот когда видит ошибку, она показывает, какая деталь надо посмотреть, деталь заменить, она показывает где эта деталь находится, номер этой детали по каталогу Volvo и так далее. Это уже как бы нажал и все. Ты уже все вопросы решил. А не только прочитал ошибки и думаешь, что с ней далее происходит. У меня рабочие машины Ford Transit после того, как я Лешу продал, я ездил на одном из грузовиков на работе, рабочим. И ну, у него там подкопились какие-то неисправности, я пошел в магазин покупать запчасти. Когда я увидел после Вольво, сколько стоит на Ford запчасти, мне это показалось просто копейками, когда там замочек 800 рублей, там 700, Вольво таких цен нет. Вольво любая ерунда стоит больших и очень больших денег. За счет того, что их мало, а Вольво в количестве не такое большое, как, не знаю, там, Ауди, допустим, или там, Mercedes да? пу запчасти тоже не самое большое количество, большой выбор. К слову, вот тот же блок АБС мы нашли в городе Омске. Потому что здесь блок АБС с DSTC, А основная, большая часть машин шла с ESP. С ESP много, даже в Питере есть, правда, подороже. А в Омске он оказался именно вот там. Пару цифр в этом длинном наименовании запчасти. И вообще, если вы ездите на автомобиле типа... Вольва 740, Вольва 940 В частности, как я ездил На этих моделях И решили купить себе Вольво вот эту То здесь, боюсь, общего Ни одной детали не будет Разве что, может быть, колесные там шпильки Или там, здесь болты или гайки на колесах? По-моему, гайки В общем, это единственная деталь, которая будет общего с предыдущим Потому что и колеса здесь шире, другой размер и так далее Только я хотел шарахнуть Там... а, он просто... Так, ну что, давим газ пол Фуксует мокрый асфальт Хорошо так как идет да Мы уже соточку разогнали у этой машины Очень большое количество шумоизоляции Если на Volvo 940 Там были везде В багажнике Сантиметров 5 Минеральная вата То у этой машины идет Сантиметров 5 э, Формованная пена Оп, сейчас на ямке Видите, Не стучит, не бринчит Volvo очень долго Очень крепкие автомобили и долго позволяют себя мучить. У меня, кстати, она тоже, я поменял сайлентблоки, она тоже не стучала, не гремела. Просто приехал к мастерам, они там монтажкой поковыряли. Сказали, не, это надо делать уже. Для турбированных Volvo шли 16 колеса. Там стояли банально большего размера тормоза. Эти тормоза, вот я когда менял, вот эти диски искал и прочее, Пришлось заморочиться, потому что они большего размера. Соответственно, больше не 15, а 16 колеса стоят уже. Резина. Кстати, резина и как бы диски подходят от форда фокуса. Второго, там, третьего и так далее. Когда я взял машинку, подшаманил ее, привел в порядок. Ну, разумеется, 200 лошадей под капотом. Хотелось ее так опробовать, как она в путешествии, в дороге и так далее. Я на ней поехал в Москву. Здесь полный бак 80 литров. 80 литров. Я заправил 80 литров 95-го. Выехал, ну, 200 лошадей. Бодряк, еду, давлю. По паспорту она может пойти 250. Ну, чтобы она пошла 250, здесь есть наклейка. Я ее покажу попозже. На этой наклейке написано что если вы хотите ехать 250 больше чем 160 от 160 до 250 надо подготовить машину надо накачать определенное давление в шинах и так далее плюс в интернете очень много сообщений о том что люди ехали больше 200 и накрывалась коробка потому что ну, как бы, она как-то локально перегревается не успевает остывать поэтому ну такие эксперименты 250 на наших дорогах как-то не совсем умно ездить Поэтому я выехал в Москву, топил максимально возможную в данной ситуации, ограниченную только моим здравым смыслом, скорость в виде 160, ехал и педалировал 160, и не доезжая примерно 100 километров до Москвы у меня закончилось топливо. Машина кушала от души. На скидку, грубо говоря, я проехал где-то в районе 600 километров, потратив 80 литров топлива. Читайте сами, сколько это на 100 километров получается. Там я заправился. Уже дальше поехал спокойно. Выставил на круизе где-то в районе соточки. Поехал в Москву, сделал дела в Москве и вернулся обратно. И мне хватило этого бака, который я заправился туда. Расход топлива зависит... Банальность, конечно, но очень сильно зависит от того, как вы давите газ. Эту машину я купил после ВАЗовской девятки. Был момент, когда я купил за 30 тысяч девятку инжектор, но хотелось покататься на инжекторе в ВАЗовском. Привел ее в порядок и продал просто. Стояла она под окнами у меня, и мне ее засунули записку. Куплю вашу машину. Это оказались белорусы, которые на сезонные работы... Выстреливай. На сезонные работы приехали. Купили у меня за 100 тысяч эту девятку. И я после этого взял это Вольво. Разница в отношении к тебе на дороге просто чудовищно разительная. На девятке едешь, прям перед тобой начинает перестраиваться, тебя никто не замечает. Как бы ты существо второго слота. На Volvo едешь, включаешь поворотник и прочее, сзади себя тормозились. Впереди идущая машина, видя тебя в зеркало, не лезет перед тобой, тебя пропускает. Как бы определенный элемент бренда и торговой марки влияет на мост человека хотя, ну, что такое 200 или 300 тысяч с точки зрения даже приора стоит столько же резюмируя, скажу про Volvo не только конкретно про эту модель а вообще про последние марки Volvo С80 С60, 80 70 Volvo это машина с элементом люкса. Она стоит, на мой взгляд, в одном ряду с Мерседесом, BMW по престижности. При этом она менее популярна. Посмотрите, сколько продается объявлений Volvo и других марок. По обслуживанию она не дешевая. Но я не знаю, какие машины дешевые из дорогого сегмента по традиции квольва вот 740 940 240 старые машины А если были медленные они были большого количества металла они были максимально безопасные данная машина сохранила эти черты с точки зрения безопасности но при этом она стала значительно более шустрая Вперед, как танк турбина и так далее Вольва постаралась изменить свой имидж медленной машины. А тут в меня ехал, поэтому я в госкую прибавил, а тут далеко был. Ну, нам же надо было проверить безопасность Вольвы. Ну, в принципе, это не вот ну, таким образом мы проверили безопасность Volvo. BMW оттормозился, а перед Volkswagen, который летел на нас, мы успели проскочить. Мощности двигателя хватил.